Итак, друзья, мы продолжаем трансляцию с чемпионата мира по боксу среди женщин Который, напоминаю, проходит Булан Улан-Удэ на очереди поединок в весовой категории до 69 килограммов Садат Долгатова будет боксировать с Ошей Джонс из Соединенных Штатов америки и давайте пока наверное, прервемся наш прервем наше повествование об этом бое, пока он не стартовал вспомним про наталью шадрину как вы помните тренерский состав поднял желтую карточку подал протестом к сожалению его не приняли вы себя капитан сборной россии завершает свое выступление на стадии 1 4 финала и наталья стала четвертой россиянкой которая свою борьбу но давайте мы будем верить в, в хорошее в лучшее сейчас у нас дерется Сада долгатова могу сказать просмотрев ее них последние два боя могу сказать что это действительно машинах хорошо да, по показывает феноменальный да, результат на этом чемпионате мира но кстати говоря очень уверенно боксирует и ее оппонентка из соединенных Штатов нас там в первую очередь интересует наши спортсмен. я вот про сегодня говорил во время трансляции что вчера она боксировала в 1 8 против немки один Апец, если я правильно вспомнил фамилию, это двукратный бронзовый призер в мира. Да она вышла, она уничтожила эту немку просто в одну калитку, деклассировала. Не знаю, какие еще можно глаголы, пикеты и прилагательных подбирать, чтобы сказать, насколько это сверхуверенная победа была. То есть, там это ходило того, что суд ли 30-25. Представляете, насколько должна была быть колоссальная разница. Давайте посмотрим теперь, что будет сегодня. Да, друзья, на бумаге поединок выглядит очень конкурентным. личные попадание справа от Санта Алгадро. Пока в невысоком темпе проходит поединок. Как вчера после своего боя победного против той же самой немки, Садат признала, что она стремится к тому, чтобы боксировать в мужской манере. Она, конечно, посмеялась, сказала, что это мужчина далеко, но тем не менее, она вот хочет вот именно в стиле профессионального бокса демонстрировать свое выступление по ходу. Да, Садат очень много работает левой рукой, постоянно э, нацеливается на американку и тем самым нагнетает и нервирует наверняка соперницу из Америки. Нет, да, Сада так действительно поставлен мощный удар, и его вот даже было бы интересно сними бы шлем с любой соперницы, Пропустил бы она удар, мы даже там нокаутить далеко. Это конечно давайте не будем с женщинами снимать шлем. Да, и раз мы сказали, кого прошла Сада, далгатова, то нужно обязательно сказать, кого же прошла Шей Джонс. А это была соперница из Казахстана, Дарик Шакимова, которая, между прочим, была бронзовой призеркой олимпийских игр в Рио. Да, тоже представляет себя хорошую силу американка. И сейчас тоже видно, что вот она технично проходит. То есть, провела и сразу назад уходит, нога двигается. Молодец тоже. Не просто сада. Чуть меньше минуты до конца первого раунда. по большей части сада алкоголь с первым номером отлично сейчас попадает справа и пытается развить успех но американка уходит с дистанции заканчивая с первый отрезок встречи так ну, наверное, кому-то явное преимущество отдавать не стоит уже по этой трехминутке. Да, нравится вот есть солдат. Уверенно. Сейчас, к сожалению, два удара пропускает наша спортсменка. Удар справа сейчас пробила спортсменка из США. И завершился первый раунд. Да, ну, что любопытно, что. Американка крепкий орешек, оказывается. Ну, вот прям видно. Да, в самом начале мы, в принципе, отмечали, что это конкурентный поединок. Обе спортсменки показывают отличный фонс на этом турнире. Так, послушаем обык. Сада, передней рукой надо начинать, постоянно, постоянно и с ногами. Первое, второе, за Заходи Чтобы здесь прослышать команда мешают болезни сборной индии потому что на другом углу боксирует ее их партнер по команде и их скандирование инди индии нам немножко заглушали то что было для нашего бы. сейчас неплохая атака была от нашей спортсменки Поправила шлем американка продолжает бой И мне все же блестки удары у Саадат мне прям очень нравится честно пытается Садат подобраться к американской оппонентке сейчас неплохо, сначала корпус, затем в голову отлично на выходе слева не отпустила Американ ух, отличный одиночный точно в цель слишком низко опускает правую руку американка не кажется это, возможно долга это увидела американка пропускала очень мощные удары по корпусу ну, не только по корпусу по из нас ух отличная серия очень очень мощный удар сейчас выпустила сада и американка наверняка его почувствовал чем заметьте Наша спортсменка не успокаивается. Есть, провела комбинацию, все равно продолжает. Когда любой другой мог бы там оступ, ну, отступить назад, готовить следующую комбинацию, наша спортсменка пытается развить успех. Это похвально. Отлично, снова одиночный залетает. И дальше сада добавляет. И вот снова попадание от нашей да, в голову американки в этом раунде пролетело много плюхов. Да, в разменах сада выглядит отлично. секунд до конца второго раунда. Сейчас неплохо было на выходе. Отличный был удар слева. И сразу двойка туда даже добавляется Саадат. Да, просто невероятное количество точных ударов в этом раунде от нашей спортсменки. отличный размен снова мне кажется в плюс за Адап. ну что второй раунд был намного лучше первого уверенно мне кажется вела его наша спортсменка любопытно сейчас какие рекомендации дадут конечно же в углу Посмотрим. Попадается на твою удочку, давай Давай, все, все, лови, лови, прям туда засаживай Давай, Не знаю, нужно что-то добавлять. <свист> вот услов Ивана Екимовича Давай, засаживай туда, давай. Лови, лови, и давай прям туда засаживай. <свист> круто, круто. Ты более. Надеюсь, точно сейчас увидим процитировал. это. Процитировал, Ух, отлично. Слева. Такая оплюха буквально прилетает в голову американки. И туда же сразу серию. Просто прекрасно. ощущение, что американка решила немного пооброняться лицом. Николай сформулировал. От удар на скачке опять точно. Да, много-много пропускает американка. И очень зрелищный поединок. Трибуны в восторге. Классно обманывают что будет пить левой, а ударила справа и точно в подбородок. Главное, чтобы наши мысли с тобой сходили. из схожи с тем, кто есть в голову, сейчас, в данный момент, и всякое может быть. Половина раунда поздни, на каждое бой с собой, с до 65 кг. Ух, мощный слева крюк, но точно отсада. Этой пример приметливается на так наметно. Вышурнулся, гиганты. Что Меньше минут до конца этого идика. Очень-очень интересный бой. У нас было важное столкновение голове. Да, нравится, интересно сказать, что приятно смотреть. Таких на МЧП. Задал уже в да, просто... говорил она что она хотела бы да. похожи на представителей мужского бота Да, именно этот бой получает зрелище, зрелище исключительно благодаря действиям в Как плодоних, них приятно смотреть Отлично, сейчас ещё выконцовываю на Рады с Олеськом Сейчас к сожалению секунды отдаются, за и завершился этот бой. Отличный, отличный поединок. В первой день нас ждётся суть из колышей. лично у меня очень понравился этот поединок. Тоже самое мнение. У меня скорее понравилось вступление в Саратов. Да, отлично. Вы что на этом гайдере. Сосас только ждать судейских решений, чтобы все было хорошо. И в пятой, надеюсь, получается пятая с 8-го раз вышло. Волосал чемпионеры, и байдер. Правда, споржима какого-то официального решения, но... кретик, А пока не какой-то скажем только, что это стабильное Ну, это скорее 99,9, -99, я вот так сказал, да. <свят> <свят> Итак, друзья, победу в этой поединке одержала. И по этому турниру и таким образом Их отец Олакал, где встретится из Турции Да Сперца из Турции Пусть нас сурминили Я не знаю, правильно я говорю Фамилия, я бы хотел застрелить Мане А наш пас, который нас показал победный танец Единственное удивлю, почему теряет Чему теряет Да, страну в первом раунде Вы может быть близко, но второй точно был Да Поздравляем Долгатус С этой уверенной бедой